Всем привет, дорогие друзья! Хочу рассказать о проекте СуперКопью, который работает уже более 10 лет по всему миру. Как тут начать зарабатывать? Можно начать уже зарабатывать даже без вложения собственных средств. Для этого вам нужно зарегистрироваться. Внизу ссылка будет написание. Вы регистрируетесь. При регистрации вам сразу дают 10 бонусных долларов. На эти средства вы создаете программу. Графики выплат. Покажу вам. Вы заходите в график выплат. И создаете программу на самой первой неделе. Вот на вот этой. Вот. На первой неделе. Покажу вам, как пример, создать эту программу. Ну, у меня будет доступность 17-й. Нажимаете Создать депозит. Пишите взнос 10 долларов. Пишите любое название. И у вас отобразится сумма выплаты через одну неделю. Это будет составлять 11 долларов. Промокод. Ну промокод действует 17 недели в данный момент. И нажимаете добавить. После этого у вас отобразится в графике выплат ваша данная программа. Если вы хотите. Немного вложить, хотя бы минимум 20 долларов, вы будете зарабатывать уже 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. А если вы будете ну, без вложения, то у вас будет заработок 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. И 52 доллара в год. Или 104 доллара в год при вложении минимум на 20 долларов. Если вы будете вложить, например, 20 долларов, то вы создаете программу на первой неделе складом 10 долларов, на второй неделе создаете складом 20 долларов, и на третьей создаете складом 10 долларов с выплатой через три недели 11 долларов. На второй неделе у вас уже с 22 доллара, 22 доллара уже у вас прибыль идет, Оставные деньги идут на создание дальнейших программ и дальнейшего, какая-то заработка. Покажу вам недавнюю выплату с данного проекта, суперкопилочку, которую я заказывал. Покажу вам историю своих операций, что я действительно запрашивал на вывод. Суперкопилочки сейчас я покажу Как видите, я запросил 12 марта. Сумма 10 долларов 10 центов на платежную NixMoney. И сейчас я перейду на свою платежную систему Nix Money и покажу в подтверждении, что действительно денежки пришли мне на кошелек. Перехожу в кошелек Никс Как вы видите, 12 марта 2023 года в 15 часов 47 минут. Сумма 10 долларов 10 центов. Супер копилка ванек. Как вы видите, выплата пришла. Выплаты приходят, приходят в течение 24 часов. Первый, первый вывод с вами может связаться служба поддержки. Уточнить, ну, там, информацию, например, какую сумму вы будете, на какую платежную систему. Там, название любой вашей программы. Но ну, это первый несколько раз, а потом уже денежки уже приходят автоматом вам на кошелек. В супер копилочки есть матрица. Если вы приглашаете друзей, своих знакомых, и они инвестируют, например, минимум, например, 20 долларов, вы получаете 10% от их вкладов. Это если 20 долларов он инвестировал, вы получаете 2 доллара на основной счет, который уже можно вывести. Минимальная сумма тут мизерная, 0,50 центов для вывода минимально. Инвестировать должны только совершеннолетние, 18+. При выводе средств вам нужно обязательно сделать верификацию личного кабинета. Покажу вам свой кабинет в данный момент. Как видите, вот. основной счет это те средства, которые вы можете даже вывозить. Предоплата это те средства, которые вы используете для создания дальнейших программ. Промосчет это промокоды, которые действуют 17 неделя. Выплаты недели отображаются в суммах, которую вы выводите, ну, ой, ну, выплаты, которые ожидаются на этой неделе. Сумма взносов, которые вы сделали по всем программам. Но ожидаются выплаты, это по всем существующим программам. Эксперт данных это калькулятор идет, который просчитывает сколько вам нужно, например, ну, внести там для взноса, сколько у вас выплата и сколько у вас ожидается там на какой-то период ваш рост доходности. Адаптация проходит раз в 4 недели. Видите, она будет уже завтра. 21.19, ну осталось времени, прогноз адаптации, это индикатор, отображает ваших этих, ваш капитал по вашим программам, Своим вклад, который я сделал 322.61 и текущий ролл по программам, и ваш ксв 0.98. Индекс помощи, который я сделал, и ваша карма, составляет 100% и 0.3. В течение 4 недель нужно делать карму минимум 25%. В течение 4 недель вам нужно сделать карму обязательно 100%, чтобы ваши выплаты не сдвинулись на одну неделю назад. Если ваша карма, например, не будет 100%, ваша программа уйдет в отпуск на одну неделю. А на эту неделю вам нужно обязательно создать программу и это вам придется вносить 300, 300, 300. 2. контакты вот специалистов, есть. вы можете вот, написать через telegram по вашему вопросу и с вами свяжется поддержка или можно задать вопрос в поддержку тут нажимаете вот задать вопрос ну тут вы выбираете какой у вас вопрос если вы там новичок например вы можете вот стратегию расчет участия консультации. С вами свяжутся сотрудник и объяснит как и что. Ну тут обучение, верификация, тоже вопрос. Если вас, а если у вас другой какой-то вопрос, то вы пишите свой вопрос. И нажимаете отправить потом. Вот, программы, вот, активные программы. Вот в данный момент, как вы видите, да? Сколько я вот, например, вот в него сдал, видите. Когда выплата ожидается вот через одну неделю, это в понедельник в 12 часов. И сколько выплата у меня идет. 52 я внес, и 67 я получу через одну неделю. Отпуск это программы, которые уходят в отпуск, если вы не делаете карму 100%. Архив, архив программы, это которые закончились по сроку окончания. Долевые акции это акция там Суперкопилки было, да, дело Можно покупать, можно у участников Покупать эти акции и себе их Вам будет начисляться дивиденды Как говорится Плюс есть Как говорится Партнерочка Если вы приглашаете Друзей Если они активы Матрица идет Вы покупаете матрицу за 1 доллар и если по, по вашей ссылочке зарегистрируется человек и пополнит минимум на 20 долларов, и активируете первых трех человек, ваша матрица закроется, вы получите бонус 15 долларов плюс 1 доллар за активацию. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше, как соответственно, и зарабатываете. Покажу вам свой график выпад в моем случае. С высотой это на этих неделях у меня, видите, 80 это идет. У меня, видите, ровненький вот этот график. Тут 10 неделя. Тут я немного, да. но оно выравнивается уже постепенно уже. После, ну да, когда идет до первой недели. Но у меня выравнивается. И идет у меня по 48 неделю как сейчас покажу я вам в данный момент как видите у меня по 48 неделю идет программа как видите тут я немного да, немного увеличил видите 40 неделя там 82 я сделал потом 80 50 видите ну, я уже 80-50, немного на полпроцентника немного увеличил. Ну, постепенно уже буду увеличивать по своим доходам, как, как видите. Я использую промокодик. Мне вот недавно было день рождения. И мне начислили промокодик. Как видите. 20%. Он действует 17 недели, как говорится. Вы получите бонус 100 тет при взносе до 500 тет как было в данный момент сейчас у меня 428 94 взнос сумма бонуса еще будет 85 78 ну, он действует всего лишь 30 дней промокод на день рождения это каждому дается на день рождения действует конечно очень мало конечно 30 дней но если у вас там большие очень программы то вы его используете, у вас будет выплаты больше, соответственно. Высота этих выплат. Сейчас в суперкопилочке есть суперпартнеры, которые, если вы, вы участвуете, вы подаете заявочку и участвуете в суперпартнере. Если вы приглашаете человека, и он, например, пополняет минимум на 20 долларов, создает ну, на эти деньги программы и вы уже становитесь участником суперпартнера но обязательно вам нужно да, заявочку отправить на участие после этого свяжется с, вам, с вами консультант по партнерской программе и объяснить что и как идет розыгрыш супер партнеров до, 20, до 200 долларов чем если вы займете призовое место первое, то вы получите 200 долларов. Если займете 15 место, то там 30 долларов. Ну, чем, выше, чем больше вы друзей пригласите, и чем больше они сделают взносов, тем больше шансов на победу. Ну, покажу вам пример. Сейчас я зайду в свой телеграм, покажу вам. Данные, хотя новости я сейчас вам покажу через новости уже. Сейчас покажу секундочку. Так, так. Сейчас, секундочку сейчас и есть акция для новеньких даже это веселнист ступень который идет с у вас повышенной доходностью покажу вам у вас идут промокодики он действует ну да ровно месяц с первого числа по 28 марта включить. Для, для новеньких. Для новеньких. Видите, вот создание на первой неделе. У вас 10 лет. На второй неделе. И с третьей недели у вас уже идут с промиками. И размер подарочка, как видите, Чем выше неделя, тем больше, соответственно, и подарочка. Плюс вы принимаете участие в розы -роши. Весенний розыгрыш призов. Вот. Все участники, которые приняли участие в акциях воспользовались подарками при создании или увеличении среды и после дохода. Участвуют в розыгрызах денежных призов в виде денежного бонуса от а суперкопилки. В будет будет выделены три категории участников, каждый из них будет выбраны победителем случайного образа. На разделе определение по описано в этом подробнее. Первая категория это от двадцати до 299 ТЭТ которые создали программы пополнили создали программы может получить 20 долларов на основной счет призовых мест 40 если от 220 до 599 то 50 долларов на основной счет таких два призовые ну и третья категория это выше от 600 и выше 100 долларов на основной счет и два таких победителя. Сроки произведены с 1 марта по 28 марта включительно. Принять участие в акции могут новые участники сообщества и те участники, которых уже создано длиной до 13 недели. Ваши подарки уже начислены в ваш... Если вы только зарегистрируете, то подарок будет начислен на следующий день до 12 по МСК. Создавайте программу согласно вашим дуалям расчету, заполняя по очередной неделе РСПРД. Ну график нужно ну, выравнивать, чтобы он был ровненький и шел. Ну, первая неделя создает 10 долларов, на второй уже 20. И потом уже со второй можете держать вторую неделю или повышать уже на третью, там, четвертую, пятую, шестую и так далее. Как видите, самое лучшее висение ступенечки вам. Если вы хотите там минимум инвестировать, то вы инвестируете вот. В супер партнеры. Сейчас я вам покажу самое вот выгодное участие для всех. Так, вот сейчас я перейду секундочку. Вот. Играйте, становите супер и получайте призы до 200 т. Каждому победителю будет присвоить сертификат лучшего партнера месяца. Публикация на сайте, все водители с сертификатами, достижения снижение партнерские ссылки будет опубликована на сайте Атинициативы. Денежные главные призы на счет предоплаты. Игра по приглашению новых общий бюджет 1400 т. Первое место это 200 долларов, второе 180, третье 164, 145, 120, шестое 100, седьмое 90, восьмое 89, 70, десятое, 60, 11, 50, 12, 45, 13, 40, 14, 35 и 15 это 30. Это призовые, если вы не зайдете призовое место. То вы получите гарантированно 10 долларов на счет предоплаты. Игра действует на постоянной основе. Продолжительность одного этапа игры, адапционный период это 4 недели. Дата регистрации участника не важна. Участник мог быть зависит давно, но если он только сейчас сделал свой первый. Взнос равен, по 20, то это участник будет защита. При одинаковом значении количество участников победитель будет определяться по сумме взноса участника. Т. Убежает тот участник, игры у которого сумма взносов, его приглашение будет больше. Как вы видите. Рейтинг в данный момент. Сейчас участник, как вы видите, вот. Вот. Сейчас 8 человек. Вот. Ну, первое место 8 человек пригласил человек, сумма взносов его, ну и сумма партнеров, как видите, в данный момент. Чем выше, чем больше людей вы пригласите, тем больше шансов у вас занять призовое место. Даже если вы вот хотите даже 15 место, да, сейчас вот надо вот сколько, сейчас покажу, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну вот на 15 место надо 134 доллара. Ну, ну, вы можете пригласить двоих, и у вас будет уже шанс. Уже тут будет уже 10 место. И у вас будет шанс 60 долларов получить. Так что все, друзья, у вас, в ваших руках. Чем больше, друзья, приглашайте. Ну, соответственно, и вы зарабатываете. И человек, который принял, принимает участие в этом. Гарантированно вы, если призовое место не займете, вы получите 50 ой, 10 долларов на бонусный счет. Бонусные средства действуют на создание программы. Они действуют по сроку действия это 30 дней с момента начисления. Приглашайте всех своих друзей знакомых и зарабатывайте 10% от ваших сносов. Чем больше вы приглашаете, тем больше вы зарабатываете. Всем, друзья, удачных инвестиций. Берегите себя. Всем удачи. Всем пока.